Уважаемые граждане России, дорогие друзья, впервые с момента вступления в должность президента я вношу в Государственную Думу пакет законопроектов. С одной стороны, это обычная практика работы главы государства, но с другой, речь идет о законах, которые скрепляют и цементируют российскую государственность. Эти меры, я считаю, жизненно важными для будущего страны. Я обещал, что власть будет вести открытую политику, будет объяснять гражданам свои цели и конкретные шаги. Законопроекты, которые вносятся в Думу, продолжают линию, начатую указом от 13 мая, о введении федеральных округов. Это линия на укрепление государственного единства. Она поддержана и губернаторами, и депутатами, всеми гражданами России. Можно сказать, что в стране впервые нет разногласий по столь принципиальному вопросу. Общая задача всех этих актов – сделать и исполнительную, и законодательную власть – действительно работающими. Наполнить конституционные принципы разделения властей и единство исполнительной вертикали абсолютно реальным содержанием. В чем суть этих законопроектов? Строго говоря, все сводится к трем основным элементам. Первое предлагается изменить принципы формирования Совета Федерации, Верхней Палаты Парламента. В Конституции России записано, что Дума избирается, а Совет Федерации формируется из представителей исполнительной и законодательной ветвей власти. Но в Конституции не сказано, что это должны быть обязательно первые лица территории. Губернаторы, президенты республик, руководители региональных парламентов. Сегодня это именно так. Я считаю, что лидеры регионов должны сосредоточить силы на конкретных проблемах своих территорий. Для этого они, собственно, и избираются населением. А их представители пусть занимаются законотворчеством, но уже на постоянной и на профессиональной основе, а не как сейчас, раз в месяц. Да, президенту России сложнее будет работать с профессиональной верхней палатой парламента. Сложнее. Но этого требуют интересы дела. И уверен, что качество законов, без всяких сомнений, улучшится. Кроме того, мы устраним очевидная противоречие в самой организации власти в России. Сегодня губернаторы и руководители республик сами являются институтами исполнительной власти, а будучи членами Совета Федерации, одновременно и парламентариями, то есть соавторами законов, которые сами же и должны исполнять. Это, как у нас говорится, сапоги в смятку. Фактически, нарушение принципа разделения властей. Второе существенное предложение – ввести порядок отстранения от должности руководителей регионов и роспуск законодательных собраний, принимающих акты, идущие в разрез с федеральными законами. Как известно, сегодня за нарушение Конституции можно отрешить от должности даже президента страны. Тот же порядок должен распространяться и на руководителей территории и органов местного самоуправления. И, наконец, третье предложение, логично вытекающее, на мой взгляд, из второго. Если глава территории при определенных условиях может отстраняться от должности президентом страны, то у него должно быть аналогичное право в отношении нижестоящего уровня власти. Это сегодня не только правильно, но просто необходимо для восстановления в стране работающей в властной вертикали. Без этих инструментов ни федеральный парламент, ни правительство, ни даже президент уже давно не могут добиться простых, но абсолютно необходимых вещей. Прежде всего, чтобы и в Москве, и в самой далекой российской глубинке Одинаково строго соблюдались права граждан, одинаково точно понималось и исполнялось общероссийское законодательство. Это и есть диктатура закона. Это и будет означать, что мы живем в одной сильной стране, в едином государстве Россия. Особо подчеркну, все предложенные мной законопроекты полностью укладываются в рамки действующей Конституции России. Хотел бы обратиться к депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации. Мы сегодня, кстати, довольно долго дискутировали с большим количеством членов Совета Федерации здесь, в Кремле, по этим вопросам. Внесенные законопроекты будут, наверное, оцениваться по-разному и вызовут дополнительную дискуссию. Мы к ней готовы. И я уверен, нам вместе строить и проводить в жизнь эти непростые решения. Настал момент отделить партийные, местнические и личные амбиции от жесткой необходимости укреплять государственность и усиливать власть. Этого давно ждут граждане России. Мы обязаны эти ожидания оправдать. Я глубоко убежден. Власть должна быть работающей, каждый должен заниматься своим делом. Законодатели и в верхней, и в нижней палате принимать законы, а губернаторы, и там лежит огромная ответственность за социальное благополучие людей, за успех регионального хозяйства, должны исполнять свою работу. И в этой роли их никто не может заменить. Сегодня они также озабочены проблемой укрепления власти. Так же, как и здесь, в федеральном центре, некоторые предлагали даже более радикальные меры, чем во вносимых законопроектах, вплоть до введения порядка прямого назначения губернаторов президентом России. Но я по-прежнему считаю, считал и считаю, главы субъектов федерации должны избираться народом. Этот порядок уже утвердился стал частью нашего демократического государственного строя. Считаю важным также отметить, предлагаемые законы не направлены против региональных лидеров. Уверен, напротив уверен, руководители регионов являются важнейшей опорой президента и будут таковыми являться в деле укрепления нашего государства. Ведь государство – это не просто земля, на которой мы живем и работаем, не просто очерченная границами географическая территория. Это прежде всего закон. Это конституционный порядок и дисциплина. Если эти инструменты слабы, то слабое государство, или его попросту нет. Ведь это вопиющий факт, когда вдумайтесь в эту цифру. Пятая часть принятых в регионах правовых актов противоречит основному закону страны. Когда конституции республик и уставы областей расходятся с конституцией России. Когда между российскими краями и областями устанавливаются торговые барьеры. Или того хуже, пограничные столбы. А и, и это бывает. Как показала жизнь, последствия таких нарушений катастрофичны. Из подобных, казалось бы, частных вопросов, капля по капле, Возревает сепаратизм, который подчас становится плацдармом для еще более опасного зла, международного терроризма. Еще раз обращаюсь к законодателям. Еще раз хочу подчеркнуть. Время вынужденных компромиссов, компромиссов ведущих к нестабильности, прошло. И я очень надеюсь, что вы поддержите линию на укрепление государственности российской. Уважаемые граждане, вы не хуже меня знаете. Расхлябанность власти дороже всего обходятся миллионам простых людей. Ценой разболтанности государства становится личная безопасность, неприкосновенность собственности, жилище. В конечном итоге благополучие наше собственное и будущее наших детей. Именно для этого нам нужна сильная и ответственная власть. И потому я рассчитываю на понимание тех шагов, которые предпринимаются сейчас. Я именно с этим избирался на пост президента России. Эту политику намерен твердо и последовательно проводить впредь. Именно так, как это мы делаем сегодня. Благодарю вас за внимание.